Так, всем привет, с вами Митя Стучит сегодня я буду обозревать игру Тайны Времени на Одноклассниках. Так, игра очень интересная, есть, конечно, еще дальше, чем я снова могу встать. Так, с а нет, тут есть, да. Это вообще капец. Ура, Бабло, тысяча целых. Ведет пока что. Ещ. Так, давайте высокий экран. И я сделаю выше это самое, можно сказать, как угодно. На фигню, кто бы снимает. У меня же бандикам. Трешком кота. Давай. Твое из -за. Ладно, я пока приготовлю. Так, так, и вот так. Она я вернусь, как будет в большом экране, и ничего не изменилось, потому что нереально снимать в полноэкранном режиме, давайте. Зайдем на Д на с офиса. Ищем, что вот тут написано. Правда, не видно? Так, очки, фл, кактус. -ху -ху -ху -ху. Картус где-то был, но это не важно. Сейчас найдем другой нибудь где-то вот галстук часы обязательно золотые кстати вот фрукт вот район не знаю где Но я уже дальше все есть еще квесты да, есть, есть. ну ладно, я пожалуй завершу это видео всем спасибо за просмотр подписываемся, ставим лайки, добавляем в скайп бить на, на 9 День недели. Всем пока.